Итак, друзья, спортсмены, я же уверен, что вы все спортсмены, все, кто меня смотрит. Вы находитесь на канале «Ем колбаски», мы тут делаем колбасу. Сегодня мы в очередной раз не будем делать колбасу, мы будем делать мясной хлеб. Мясной хлеб для правильного питания. Правильное питание, я тут слышал такое еще модное есть диета Дюкана, вот. Вот оттуда. У нас, кстати, года полтора или два назад было прям масса наплыва наплыв людей, которые говорят, ребята, ваша колбаса это чистая вот падюкану. По Потом был наплыв людей, которые говорили, блин, это же правильное питание, я, я их полностью поддерживаю, абсолютно согласен. Поэтому, ребята, это грудка, куриная грудка, чистый белок, там сколько процентов? Процентов 15 точно белка. Так вот, мы вот из этой сухой грудки... Невкусный, крошащийся, сделаем обалденный, сочный мясной хлеб. Как? Сейчас покажу. Режем на тонкие полосочки. С помощью этого блендера я измельчу это в одну массу, в единую такую, да. Добавлю водички, много водички, она сделает мне сочно. Добавлю вкусные специи, они будут называться, вот у меня тут вяленые с пряными томатами. Пряные колбаски с вялеными томатами. Добавлю еще томатов отдельно, вот эту баночку принесли с базиликом. Все, что вы хотите. Вы можете сюда добавить орехи, сухофрукты, грибы, вообще все, что хотите. Пожалуйста, это чистая ваша фантазия. Мы занимаемся колбасой, я занимаюсь колбасой 25 лет, да? Но я не умею готовить, я не кулинар. Поэтому мы делаем все на колбасный, так сказать, лад, да? По-колбасному. Вот эти грудки я сейчас взвешу. Мне нужно килограмм. Закину в блендер, добавлю специи, вжить. И через три минуты у меня будет мясной хлеб. Заложу да. сюда и закину в духовку. 80 градусов, там можно и не 80, мы же кулинар типа того. Давайте 130. 130 градусов до того момента, как оно вот такое поднимется пушненько. и все, все готово. А потом ты придешь на тренировочку, достанешь, все будут давиться этой сухой грудкой, ты такой классный, нарезаешь и ешь, это же удовольствие. была подморожена для чего это нужно для того чтобы как можно дольше было, было измельчать на блендере потому что блендер же нагревает фарш да чтобы он там не пригорел я по простому говорю чтобы он там не, не нагрелся сильно мясо лучше подморозить чем страшно вот это перегревание здесь э, в блендере тем что э, фарш получится такой сухой и крошливый чтобы не было такого нам нужно за температурой чуть-чуть приглянуть Ребят, самый, самую фишечку, мякотку расскажу, нюансик. Смотрите, вот я здесь сделал, по сути, белковую суспензию. Вот ее видно, вот гляньте. на да? белковая суспензия. Это белок, по сути, здесь же нет масла. Но э, классная сочная эмульсия получается тогда, когда есть все-таки жир. И вот у меня есть такой момент. Здесь любимое мое сочетание, когда твоя жаба, тебе не позволяет выкидывать вот это масло, да, ароматное. Я его сейчас сюда добавлю. А вот эти помидорки, это же дорогая вещь, эти помидорки кину потом уже чисто на, на рисуночек, чуть-чуть прям буквально ножами подрублю и оставлю на рисуночке, будет во. Вот, вот увидите. Повторюсь, масло добавляем только тогда, когда мы сделали уже из белка суспензию. Только тогда, не, не, не в самом начале. Дальше просто раскладываем формочку, вот как угодно, как удобно. Можно, кстати, не просто в формочку, а формочку простелить э, какой-то пленочкой удобной, да, чтобы потом удобно было достать и удобно было нарезать. Так тоже можно заранее, но можно и потом уже готовый, готовый местной хлеб э, выложить в эту пленочку и закатать. Решил все-таки украсить, не удержался. Любые специи красивые берете. У меня вот есть смесь для гриля, например. Она красненькая, мне нравится, оранжевая, она классная по вкусу. Вот мокрую форму делаешь изнутри. Форма может быть любой, вы сами понимаете, да? Может быть силиконовый, может быть там, ну любой совершенно. Ее немножечко намочил рукой, да, смазал, чтобы прилипло, и потом обсыпаешь. Сверху специями, да, и только потом накладываешь фарш, понимаете, для чего, когда ты вытащишь готовый хлеб, он тебе будет оранжевый, и это же может быть и э, сыр, да, помните, был у нас ролик, я выпускал, когда я ломтиками сыра выложил эту форму, и он такой прям был янтарный, обалденный кусочек был мясного хлеба, что такое было, похоже, что-то я припоминаю, фарша маловато, но ничего, соберем еще, и может еще за меня сделать? Как ты, Сергей Александрович, считаешь? Домой себе возьмешь? Детишка покормить. М? А, я знал. Сергей Александрович у нас за идею работает, не за деньги. <с> за, за еду. <с> Потому что такого не купишь за деньги. Согласись, вот такого качества ты не можешь купить. Вот, ну естественно Сергей Александрович у нас может только кивать и молчать. Значит, сами знаете. Я тут один, конечно, мне даже с духовкой хочется поговорить. 130 градусов поставим и доведем до готовности до 70 градусов внутри. Все будет готово буквально минут за час, может быть больше. Ну, фарш очень холодный. Дальше будет вкусно. 130 снаружи, 70 внутри. Как измерить температуру внутри? Вот только, наверное, таким вот щупом. Либо таким модным. Ну, в принципе, он не, не очень дорого стоит. Мгновенный, вот для тех, кто стейки делает, прям вот чё, пробил и, и измерил. Либо вот таким вот э, модным, тоже недорого стоит. Э, здесь какой плюс? Он тебе в телефон присылает сообщение. То есть ты в телефоне настраиваешь нужную температуру, и он тебе в телефончике пиликает там. Метров за 30 он тебе работает. Wi-Fi, Bluetooth, все как положено. Тут два щупа. Можно измерять в двух одновременно, параллельно. В общем, да, это, это сейчас такие модные термометры. Дальше ждем. Примерно через час я измерю температуру. Ну что, ребят, все у нас с вами получилось. Все как планировали, все как задумывали. Единственное, что момент, я так это на наобум насыпал, наобум, в смысле, на, на местный хлеб. Вот, и он не так аккуратно получился, как я надеюсь, у вас получится аккуратно, да? Ну, ничего страшного, вы, вы об этом знаете. Что я делаю дальше? Я хочу вытащить вот этот вот вот этот вот Ай, хлебушек. Так, секунду, мы сейчас его хитрее поступим. Смотри, какой ломоть, да? Как прям, как настоящий ржаной, а? Видно? Ну, красота просто, да? Четкие грани, все как положено. Это у нас вот прям формованный хлеб. Ну, здесь не такая радужная картиночка, здесь просто веленный томат, видите? Ну, тоже ничего. Ну, вот этот кусочек получился просто изумительным, особенно вот отсюда. Мне очень нравится. Прям картиночка. Режем, пробуем, что у нас получается. Вот прям вот... Таким куском, который я бы хотел положить себе на кусок хлебушка. Да? Видите, помидорка пошла. Ай, превосходно, превосходно. Так, опа. Нет помидорки. Странно. Как то мы не андоте, да, про пирожок с повидлом? Типа у вас пирожки без повидла. Да как же без повидла? Вот кусайте, да, знаете, да? Кусайте. Раз мужик укусил. Кусайте второй раз. Укусил. Вот-вот вы его пропустили. Вот примерно так же я меня и с помидорами, <с мы его пропустили. <с> Ладно, попробуем как есть, без помидоров практически. Хотя тут они неплохо вышли, мне кажется, прям в самый раз, даже через сур торчат, можно так сказать, да, вот они торчат. И как оно, очень плотный срез, я прям вижу очень плотный срез, это очень хорошая эмульсия. Яркий томат, оттеняющий такой базилик пряные травы, это очень сочно, это в меру солено, это прям упруга. прям вот плотно упруга. как буханочка, все один в один, все ребят, все рассказал, все показал, у вас правильный, правильное питание в вашем экране, я надеюсь на вашей кухне, всем спасибо и естественно, не забывайте подписаться на наш канал, ем колбаски, Колокольчики, звездочки, что у нас там еще полагается. И еще скажу так. в Первый там, час после выхода ролика я обычно отвечаю прямо в прямом практически эфире. То есть жду ваших вопросов, ответ даю сразу же. Если вы хотите э, посоветоваться, либо какие-то проблемы есть с качеством любой, любой колбасы, я есть в Телеграме. Наш канал называется, мой канал Павел Агапкин. И еще есть болталка. Емколбаски.ру называется. Фоточку, щелк туда шлеп и написал, что у тебя сломалось, я посмотрел и ответил, ну либо не я, либо там еще куча опытных ребят. Спасибо всем большое, увидимся.